«Страданиях начало любых начал. Вся кухня духовной пищи. Вот всем пишут бывшие по ночам, а мне так никто не пишет. Понятно, что чувственный алкоголь случайно попал во рты, но вера, что ты причиняешь боль, безумно нужна гордыне. Все бывшие пьют, а потом звонят. Мои, вероятно, трезвые». Поскольку, избавившись от меня, они охладели к стрессам, как будто никто и не пожалел. Вот гомики, вот нахалы, как будто ни водкой не ни несчастных не набухали. Что толку ночами гонять чьи, водяры, чернилы плакать? Понятно, что я не отвечу им, но это для их же блага. Я в жизни устроена, есть семья каникулы на Гавайях, но гложет тоска, неужели я... Какая не роковая, нет, это не так, я готовлю месть, я фурия, переписки и бывшие есть, и, и контакты есть, и ночь, и бутылка виски.